Это медитация, упражнение для работы с чакрами. Лучше всего выполнять ее стоя, но это не обязательно. Выполняя ее стоя, вам просто будет легче все визуализировать, если вы начинающий практик. Примите удобное положение, где встаньте, лягте, как вам лучше. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Сосредоточьтесь на сердцебиении. Попробуйте немного замедлить пульс, чтобы войти в медитативное состояние. Перенесите ваше внимание в ваши стопы. Почувствуйте, как они плотно стоят на земле. Как вглубь Почвы, из них вырываются ветки, корни, энергетические каналы. И они стремятся в центр Земли. В самом центре Земли, в ядре, вы чувствуете огромную пульсирующую силу, силу Земли. Она устремляется вверх по вашим корням, достигает ваших стоп, напитывает каждую клеточку вашего тела, начиная с вашей кожи, проникая все глубже. Энергия двигается наверх, поднимается выше по голени. Выше колен. По бедрам наполняя все своей энергией. И сосредотачивается у вас в паху. Соединяясь в красной чакре в Муладхаре. Как только энергия поднимается в Муладхару, вы видите, как из этого красного шарика, сферы или лотоса. Вниз раскрывается раструб. Также устремляясь в центр Земли, черпая энергию прямо из него. Закручиваясь по часовой стрелке, энергия поднимается в Муладхару. Вы видите, как Красная чакра наполняется энергией. Она светится красным свечением изнутри. ее лепестки раскрываются. И энергия поднимается выше, в следующую чакру. В оранжевую чакру Сватхистана, в наш сакральный центр. Чакры находятся в центре нашего тела, выровненные по позвоночному столбу, но не на нем. Почувствуйте и увидите, как энергия наполняет оранжевую чакру, Чакры начинает цветиться оранжевым светом, и от нее вперед и назад выступают растробы, которые Захватывают энергию из окружающей среды, смешиваясь с той энергией, которая идет из Земли через красную чакру, энергия окружающей среды, природы, проходит фильтры в раструбах и наполняет оранжевую чакру мягким оранжевым светом. Через раз трубы энергия заходит с фронтальной стороны по часовой стрелке, с задней стороны против часовой. Мы двигаемся вниманием выше и перемещаемся в манипуру, в желтую чакру. Которая находится между пупком и солнечным сплетением в районе нашего желудка. У нее также два раструба, Они работают по той же схеме, что и оранжевые чакра. И энергия, поднимаясь из центра Земли, смешивается с энергией, поступающей из окружающей среды, наполняя чакру золотистым свечением, мягким желтым цветом. Лепестки раскрываются, наполнив, напитав и очистив чакру манипуры. Мы переносим свое внимание в солнечное сплетение. Здесь есть еще один очень важный центр, который не обозначен. Классической системе. Он светится одновременно золотистым и серебряным цветом, является центром всей системы. Энергия Земли, поднимаясь, входит в этот центр. У него нет раструбов. Но внутри этого центра есть проекция всей чакровой системы. Наполняет ее и поднимается выше в следующую зеленую чакру Анахата, по пути меняя свою частотность из низких в высокие. Энергия Земли наполняет зеленую чакру. Через переднюю и заднюю воронки в нее заходят энергии окружающей среды, природы. Анахата наполняется темным изумрудным благородным цветом. Она светится, как изумруд. Почувствуйте ее пульсацию. И перенесите свое внимание выше в горловую чакру Вишудха. Ее также наполняет энергией Земли. И через воронки поступает энергия окружающей среды, наполняя эту чакру голубым свечением, очищая ваше горло, бронхи, легкие. И поднимаемся выше, переносим свое внимание в синюю чакру Аджна, которая находится в центре нашей головы. Однако ее воронки передние выходят под углом Через третий глаз. Чуть выше. У нее есть еще один небольшой раструб, Манос, который выходит через место, где начинается линия роста волос. Задняя воронка Аджны выходит под таким же углом вниз из вашего затылка, ниже мажечка. Мы также затягиваем отфильтрованную энергию окружающей среды через эти воронки. А из центра Земли к нам в аджану тянется энергия центра нашей планеты. Чакра наполняется, очищается, начинает светиться ровным, глубоким, синим цветом, цветом индиго. И наше внимание переходит в коронную чакру Сахасрара, которая висит над нашей головой, не касаясь ее. Если вы чувствуете, что она слишком плотно сидит в вашей голове, то вытащите ее так, чтобы она находилась над макушкой. И в нее также заходит энергия центра Земли, но у нее один растроп, так же как у Младхары, который уходит в центр нашей Вселенной. Энергия из центра космоса попадает в эту воронку. И по часовой стрелке наполняет ее, уходит в центр сахасрары, наполняя ее серебристым цветом, спускается ниже, смешавшись с потоком земной энергии, наполняет в обратном порядке синюю чакру, идет ниже в горловую чакру вишудху, ниже. Анахата спускается в центр в солнечном сплетении, меняет свою частотность на более низкие частоты, устремляется в манипуру, в желтую чакру. Далее спускается в свадхистану в оранжевую чакру, в Муладхару, разбивается на три потока и через Раструб Муладхара и ваши ноги устремляются в центр земли. Представьте, как эти два потока наполняют ваши чакры. Пройдитесь вниманием еще раз. Муладхара, Сватхистана, Манипура. Центр в солнечном сплетении. Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. И в обратном порядке. Сахасрара, Аджна, Вишудха, Анахата, Центр Солнечного Сплетения, Манипура, Сватхистана, Муладхара. Поблагодарите пространство, поблагодарите себя. И возвращайтесь в ваше тело. Благодарю вас за практику.